Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня будет второе видео на тему реализации архитектуры модели представления в библиотеке Qt В первом видео мы уже создали приложение, довольно интересное где отображение модель, которая позволяет отображать список целых чисел и при этом подсвечивает различным цветом элементы в зависимости от значения элемента выравнивает текст элемента, меняет шрифт и так далее. И в предыдущем видео я сказал, что для того, чтобы как-то более значительно изменить облик элементов в представлении, нам необходимо использовать такую вещь, как делегат. И что такое делегат? Делегат это есть некий объект, который... Руководит тем, как будет отображаться отдельные элементы представления и, и как они будут редактироваться. Итак, нам нужно создать собственного делегата. Я уже создал шаблон э, класса делегата. У нас следовало в садку style item э, delegate. Это в пятой версии Qt, в более ранних, по-моему, класс базовый назывался как-то иначе. Это можно посмотреть в справке. И вот какие методы мы будем переопределять. Первый метод createEditor. В этом методе мы должны создать виджет редактора элемента и вернуть его в качестве результата функции. Во втором методе setEditorData мы должны из, по индексу из модели вытащить значение и поместить его в редактор в виджета редактора третий метод setmodule data, data здесь мы наоборот измененное значение из редактора виджета редактора должны сохранить в модель опять же по индексу следующий метод update editor geometry эти методы мы можем управлять размером и положением редактора элемента то есть ну, если обычно вот в нашем примере у нас здесь spin да, и он грубо говоря помещается ровно над элементом, да, то есть ровно занимает место элемента, то при помощи метода updateEditGeometry мы могли бы, например, редактор спустить, и он был бы под, допустим, элементом, или вообще где-то был статически всегда, там, не знаю, в углу формы. И, наконец, метод Paint его преопределять, в принципе, не обязательно, если мы не хотим менять вид вот самого элемента, если мы его не редактируем. Ну что ж, давайте приступим. Итак, я решил, что хочу создать делегата, который будет редактировать значение в виде слайдера. Итак, поэтому в методе createEditor мы создаем объект слайдера, называем его editor, new q-slider, и здесь вот такой момент, мы обычно указываем this, да, но uh, q-delegate он не является, uh, um, не наследуется от виджет, поэтому мы не можем this написать сюда, однако мы можем написать parent, что здесь тоже все очень удобно. Так, теперь надо задать некоторые базовые свойства нашего виджета. Например, то чтобы он был горизонтальный. Слайдер. Set методом set orientation. cute horizontal. Делаем горизонтальным. И еще важное свойство в данном случае set AutoField Background. Если мы не укажем это свойство, то элемент будет, как бы часть редактора слайда будет прозрачной, и под ним мы будем видеть сам элемент. Это будет некрасиво. Итак, мы возвращаем наш слайдер как результат функции и переходим к следующему методу. В следующем методе мы должны установить значение в наш редактор. Но мы видим, что здесь редактор виджет, а у нас на самом деле редактор qslider. То есть нам нужно привести его к типу qslider. И здесь мы пишем слайдер статик. таки cast uh, типку слайдов и приводим мы editor объект editor и теперь нам надо установить ему set value uh, и uh, до данных собственно элемента мы можем добраться через индекс и метод data, который мы, собственно, сами и переопределяли. Он у нас кувариант, и поэтому его нужно привести к интеджеру, э, к целому числу. Так, э, с этим методом мы, мы закончили. Теперь, наоборот, сохранение э, от редактированного значения. Здесь мы можем опять мы можем использовать вот этот код. Потому что нам опять нужно привести э, объект эдитора к э, классу Q-слайдов, к типу q -slider. И здесь э, наоборот мы пишем model set индекс index, э, index. И дальше. Должно значение идти, то есть слайдер. Value. А, ничего я не забыл. Вроде нет. Так. И мы переходим к следующему методу. Следующий метод у нас задает а, положение и размеры редактора. Ну... Если мы не хотим что-то менять, хотим, чтобы редактор был ровно над элементом, то проще всего написать так. Editor. Здесь приводить ничего не надо, просто, потому что метод setGeometry уже доступен. И размер элемента мы можем получить из свойства объекта Option. Rect. Вот, собственно, и все с этим методом. И, наконец, uh, paint. Uh, давайте пока его не будем трогать, а просто, собственно, вызовем базовый метод. coolStyleItemDelegate. Uh, и вызовем метод, собственно, paint. Uh, paint. Дальше, option и индекс. Теперь нам осталось, собственно, указать э, нашему представлению, то есть лист view. Э, Во-первых, ну, создать cool э, slider delegate. Назовем его delegate. New cool slider delegate. Опять-таки указываем this. И указываем чтобы ListView использовал SetItemDelegate, причем смотрите, видите, можно установить делегата для, э, если, допустим, это таблица для отдельно для колонки или отдельно для строки, то есть на самом деле опять все очень гибко и мы передаем нашего делегата и запускаем программу. И пока вроде бы ничего не изменилось, но смотрите, когда начинаю редактировать, у меня появляется в качестве редактора появляется слайдер. Все также работает на отображение элемента, но редактор у нас мы поменяли. Ну, соответственно, здесь могут быть любой другой виджет, какой бы мы захотели. Ну, давайте теперь все-таки, наконец, изменим и внешний вид элементов э, без редактирования. Да? А для этого, как я уже сказал, мы должны обратиться к методу paint. Я сейчас закомментирую эту строчку. И э, тогда, э, по идее, мы должны были бы э, вызвать метод paint какого-то э, другого виджета, но э, обычные виджеты, они нам недоступен метод Paint, мы его не можем вызвать. Поэтому либо мы должны создать свой собственный класс а, виджета, и у него вызовет метод Paint а, здесь. А, либо а, есть еще одна возможность в, а, отрисовать обычного а, некий стандартный виджет. Но для начала давайте напишем здесь, а, создадим переменную value со значением. Индекс uh, дейта. Uh, ну пусть пусть будет дисплея to int. Мы получили значение, потому что мы хотим, чтобы наш виджет отображал uh, отражал собственно, uh, значение uh, в элементе. И я хочу, например, чтобы у нас uh, элемент выглядел как виджет прогресс бар то есть такая как это называется прогресс бар короче и мы делаем такую хитую вещь q style option и здесь вот смотрите у нас появилась возможность собственно все стандартные виджеты. Здесь есть ProgressBar. Я хотел назвать его бар. И здесь нам надо установить все свойства ProgressBar. А, причем, если в случае эдитора мы не задавали такие параметры, например, как минимум и максимум, то здесь нам надо их задать. Progress, ой, -ой, -ой. progress bar максимум 100. А, что еще? Размеры. Опять-таки берем их из option rect. А, собственно, само значение. В свойстве progress. Пишем здесь value. То мы можем заходить, чтобы текст отобра текстом отображал значение. А тогда нам нужно вызвать статический метод string number. И, ук и указать здесь опять-таки value. И сказать, что текст должен отображаться текст true и наконец мы обращаемся к application здесь магии никакой нет я его пописал здесь так же как и QSTyleOptionProgressBar. style option вызываем style и вызываем метод draw control и указываем ему Кустайл, Кустайл Це, Прогресс бар, передаем uh, адрес нашего Прогресс барра и передаем объект Приинтера Принтер Н пропустил я. А, надеюсь, все сработает. И да, смотрите. Наш элемент отображается в виде прогресс-бара. Если я пытаюсь редактировать, то у нас слайдер в качестве редактора. И вот теперь я могу показать, собственно, всю прелесть архитектуры модель представления добавив на форму еще одно представление например табличная в конструкторе главной формы я собственно задаю table view опять таки указываю setModel указываю моду и здесь смотрите допустим я вот не указал делегата и воля, здесь у нас отображается одним образом хотя здесь отображается другими здесь у нас подсвечивается разными цветами а здесь у нас отображается в виде прогресс бара и здесь у нас спин а здесь у нас слайдер и все это работа с, одни, с одними и теми же данными, с одной и той же моделью. То есть, э, ну, по-моему, результат налицо. На сегодня все. Спасибо. До свидания.